Всем привет дорогие друзья! Записываю это видео, хочу разобрать подробно промоушен, который вышел у нас с 1 января 2020 года и который действует два месяца у нас, январь и февраль. Под этим видео будет ссылочка, где подробно описываются условия этого промоушена, какие нужно сделать действия чтобы получить дополнительно деньги помимо маркетинг плана давайте бегло я вам покажу вот эти условия и перейду подробно все распишу вот. как это работает в рамках этого промоушена у нас существует у новых существующих дистрибьюторов есть два месяца чтобы собрать новое PGV и повысить свой статус выплат дистрибьюторы в статусе выплат цифр 50 и ниже которые выполняют условия могут заработать бонус размером до 6000 долларов соберите баллы PGV сгенерированные через продажи клиентам и другим дистрибьюторам в ваших ветках спонсорства чтобы заработать один из семи бонусов в дополнение к комиссионным смотрите э, глоссарий в плане вознаграждений, чтобы узнать определение баллов по PV и PGV то есть, помимо всего маркетинга, который э, предоставляет компания, вышел новый промоушен. Можно э, заработать дополнительно вот эти деньги. Поощряйте и вдохновляйте всех своих партнеров принять участие в этом промо. Вместе каждый достигает большего. Это и для новичков, и для старичков, и тот, кто еще не зарегистрирован. Вы зарегистрировавшись сегодня можете получать... И деньги и по маркетинг-плану, и по этому промоушену. Итак, давайте. Чтобы стать... Когда ты становишься специалистом, в течение января-февраля нужно накопить 250 PGV баллов, командных общих баллов вместе с вашей командой. Вам выплатит компания 75 долларов помимо всего маркетинг-плана. Достигнув статуса нефрит... За 2 месяца и набрав 750 баллов, вам компания выплатит 200 долларов. Достигнув статуса «Жемчуг» и набрав вместе со своей командой 2500 баллов, вам выплачивается 800 долларов. Достигнув статуса «Сапфир» за 2 месяца и сделав 4500 баллов, вы получите 1500 долларов. «Сапфир» 25 и сделав товарооборот 10 тысяч CV, вам компания выплатит 3 тысячи долларов. Достигнув статуса сапфир 50, и сделав 15 тысяч баллов товарооборот команды, вам компания выплатит 4 тысячи долларов. И элитный сапфир достигнув этого статуса, за 2 месяца вы обязаны сделать товарооборот 25 тысяч баллов совместно всей командой. И в этом случае вы получаете 6 тысяч долларов помимо всего маркетинг плана. Что-то, какой-то один из этих э, статусов, который вы максимально достигнете, по этому статусу вам будут выплаты. Как заработать? Вот здесь я вам проговорил только что, вы можете вот остановить на паузу, поставить, почитать, ознакомиться. Под этим видео также будет ссылочка. Как собираются баллы? Я вам сейчас все-все поясню. На рисунке Здесь часто задаваемые вопросы Подписание и спонсорство вот, и так далее Здесь простые вещи Расписаны конечно для новичка Новичок скажет Ой, Слушай здесь столько много всего Сейчас вы видите как это все просто Работает я вам сейчас покажу Все На рисунке и вы все поймете Итак Давайте друзья поехали Первый статус у нас. Так, так, первый статус у нас будет. Давайте. Специалист. Специалист у нас план. Нужно за два месяца январь, февраль за два месяца. Нам нужно накопить 250 баллов CV. И компания выплатит нам 75 долларов. Давайте, кто такой специалист? Вы зарегистрированный человек с пакетом, с любым пакетом от Basic и дальше до Амбассадора разницы нету. И ваша задача подписать два человека, которые приобретут любой из регистрационных пакетов, либо на 100 CV купят продукции. Вот на 100 CV здесь. Mm -hmm. То есть, первая задача, вот стать специалистом. Вот это самая главная задача в нашем бизнесе, вы сейчас поймете. Вот специалист. И нужно сделать 250 CV. Например, Basic 100, 100. И кто-то еще, либо третий человек подпишется к вам бизнес, либо ваш кто-то знакомый. Из этого, этот или этот приведет своего партнера, и тот купит на 50 CV продукции. Вот это и сумма является 250 CV вы набрали. В этом случае вы зарабатываете 75 долларов. То есть за два месяца, январь февраль, подписать два человека, которые купят регистрационные пакеты с продукцией. И товароборот 250 CV вам компания выплачивает 75 долларов. Я думаю, что это понятно. Поехали дальше. Нефрит. Кто такой нефрит? По маркетинг-плану вы знаете, нефрит это либо 8 человек с пакетами в первой линии, либо 4 специалиста. Давайте я нарисую так визуально нефрит, чтобы вы понимали. Давайте нефрит. Нефрит. Наша задача э, набрать 750 баллов и нам компания выплатит 200 долларов бонус. Помимо всего маркетинг плана. Так давайте разберемся, кто такой нефрит. Чтобы вы понимали, какую работу нужно сделать. Так. Вот вы с регистрационным пакетом. Я рисую по специалистам, чтобы вы понимали. Ваша задача подписать 4 человека в первую линию. С регистрационными пакетами. Basic выше любые. от Отстаси. И помочь своим партнерам подписать по 2 человека в бизнес. Которые купят регистрационные пакеты от бейсика и выше. То есть помогать людям делать специалиста своим партнерам. Вот. вот эта фигура называется специалист. Фигура специалист. Вот 4 специалиста у вас в команде, видите? 4 человека подписали, помогли им стать специалистами. Вместе 750 CV товарооборот, в этом случае вам компания выплачивает 200 долларов. Давайте я вам покажу, что такое CV. Вот смотрите, с каждой покупкой продукции есть ну, цена продукции и CV баллов. 30, пачка Instant Ledger есть 30 баллов, сыворотка 60 баллов. И все, что ваши люди будут покупать в своих магазинах продукцию, это вам считается командные баллы, PGV которые. CV, PGV, это баллы. Смотрите, например, человек э, покупает э, Supreme пакет, это 240 CV дает, это 280. Амбассадор 500, смотрите. 500 CV дает. Если человек покупает базовый пакет, вот они по 100 баллов идут. 100 баллов вам считается в квалификацию. Понятно, да? каждого вот если вот эти... Четыре специалиста, вот первый, второй, ваши личные партнеры, подпишут по два человека. И они, например, купят все по 100 баллов продукцию. Давайте посчитаем. Этот 100 баллов, этот 100 баллов и этот 100 баллов. Этот 300 баллов специалист даст, этот 300 баллов. Ну, все по 300, да. Четыре по 300, вы набираете 1200 CV. А вам план, вот ваш план... Нужно за 2 месяца сделать 750. Я думаю, понятно. И 200 долларов, естественно, вы <coughs> получите бонус. Но я вам скажу, давайте вот для примера посчитаю. 4 человека, если у вас купят в первой линии 4 человека по базисному пакету, вы заработаете 4 раза по 25 долларов. Это 100 долларов только комиссионных за подписание нового человека и еще 1200 это у вас баллов где-то сработает цикл 1, 35 долларов и того сделав эту работу вы можете заработать 300 335 долларов вообще никуда не спеша потихонечку это можно за месяц сделать за месяц, за, в неделю подписать одного специалиста. Я думаю, все просто. А если ваши люди, например, на Супримы зайдут? Давайте вот посчитаем. Четыре человека, вы заработаете 4 раза по стоит это 400 долларов. Э, и у вас где-то два, цикла будут. Три цикла это по 35, три раза это 105 и 200 долларов э, бонус от компании. 400, 705 долларов. Если на средних пакетах работать. Но я вам считаю по маленьким пакетам. Дальше пошлите. Давайте разберем, кто же такой у нас жемчуг. Давайте у нас... План «Жемчуг» будет. То есть, кто сейчас специалист, нефрит, или только с пакетом, или без пакета, если вы достигаете «Жемчуга», компания вам ставит план «2500 CV». И в этом случае компания выплачивает 800 долларов бонус. Давайте, кто такой «Жемчуг»? Жемчуг – это такой же, как и нефрит, только в два раза больше работы. Жемчуг, давайте я вам сразу пропишу, кто такой жемчуг. Вот смотрите, у вас должно быть 8 специалистов, которые размещены, размещены 4 на 4, 4 слева, 4 справа, 3 на 5, например, 2 на 6, там, вот, 6 на 2. Вот. 5 на 3 Но лучше вот эту, Это неправильно вот 5 на 3, 3 на 5, 4 на 4 Чтобы равномерно размещались люди Итак, давайте Вы с регистрационным пакетом И ваша задача подписать в первую линию 8 специалистов 8 человек, например, 4 слева, 4 справа 1 2 3 4 И с правой стороны 1 партнер, 2 2 Третий, четвертый. Вы подписали. Они приобрели регистрационные пакеты, как и вы. И ваша задача помочь этим людям стать специалистами. Кто такой специалист, вы уже знаете. Помочь этому человеку двоих подписать. Этому двоих. Этому двоих. Вот делаем специалистов. Строим специалистов. Команду из специалистов делаем. Вот, когда вы делаете вот таких 1, 2, 3, 4 слева и 5, 6, 7, 4 справа, 8 специалистов, фигура вот эта специалист, надо научиться делать специалистов, и сделав товарооборот 2 500, вам компания выплачивает бонус 500 долларов. Ну, например, на бейсиках, если вы подпишете 8 человек на базистые пакеты, компания выплатит 25 долларов комиссионные, это будет 200 долларов. И пусть эти 8 на 3, 24 человека по 100, это 2400, да? 2400 товарооборот, а нам нужно по плану 2500. Вот если каждый на базисный пакет. Ну, кто-то, может быть, купит больше продукции на 100 баллов. Может быть, один человек, кто-то на Supreme зайдет. Либо кто-то подпишет еще одного человека на 100 CV, и у вас будет вот эти заветные 2 500. Но если же вы будете работать на больших пакетах, вы заработаете гораздо больше. Вот для примера, давайте э, посчитаю вам, что э, кто-то зайдет, например, этот базисный пакет купит, да, 100 CV, этот Supreme 300 CV, этот купит 400 CV, этот 500 свида. На разные пакеты будут люди заходить на разные пакеты. То что вы заработаете? Например, у вас зайдет 2 человека на базисные пакеты. 2 человека зайдут на Supreme пакеты. 2 человека зайдут на Jumbo пакеты. И 2 человека зайдут на Ambasador. Здесь вы получите 50 долларов. Здесь... 200 долларов здесь 400 долларов и здесь 500 долларов только на одних комиссионных вы <coughs> заработаете 900 1100 1150 долларов если на разные пакеты люди зайдут и по циклам здесь в районе там даже пусть 5 циклов 5 циклов по 35 то это будет посчитайте 150 еще 175 175 и 150 200 325 1325 и плюс 800 долларов бонус от компании за то что вы сделали эту работу посчитайте 1325 у вас получится 2125 долларов за два месяца нормальная работа понятно да как все это делается и давайте дальше пойдем. Следующий статус у нас будет Сапфир. Нравится мне этот статус. Очень крутой. Давайте напишем вот Сапфир. Сапфир. Его план нужно стать Сапфиром и набрать... 4500 баллов команда в этом случае компания выплатит 1500 долларов бонус от компании давайте сапфир слишком э, здесь уже больше нарисую в горизонтали то есть чтоб вы понимали вот бинар у нас бинар вот левое правая но чтобы много рисовать, вот это левая сторона, вот это правая сторона. Точно так и здесь, вот левая, в горизонтали нарисуем. Оно будет так лучше видно. Итак, это вы с регистрационным пакетом. Это у вас левая сторона, это правая сторона. Кто такой сапфир? Нужно подписать 12 человек в первую линию. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 то есть первая задача у нас подписать 12 человек в первую линию и помочь им чтобы они подписали каждый по два человека это важно сапфир вот это важный статус как специалист так сапфир научитесь делать специалистов вы значит будете сапфиром 12 специалистов нужно сделать вот нужно запомнить эту фигуру и например вы помните что у нас есть пакеты например базовый пакет он стоит 200 долларов 25 CV дает и 100 баллов. Supreme пакет. Он стоит 500 долларов. Выплата у него идет 100 долларов спонсору. И 300 CV он дает баллов. Джамбо пакет. Он стоит 800 долларов. 200 долларов идет выплата и 400 Баллов идет в сеть. И амбассадор пакет 1100 долларов, выплата 250 и 500 CV идет в сеть. И давайте вот на примере разберем этот статус, что нужно. Во-первых, нам дается 2 месяца с 1 января по 28 февраля, какой там 20... 28 0 2 нужно сделать эту задачу например первый человек у вас приходит на базовый пакет вот на этот и ему нужно помочь подписать два партнера и они тоже заходят на базовый пакет как этот первый человек я вам для примера рисую эта группа нам дает все по 100 cv этот 100, этот 100, этот 100. 300 CV они дают. Второй человек заходит на Supreme. По 300 CV вся эта группа сделает. По 300 CV. 300, 300 и 300. Эта группа даст 900 CV. Третий человек зайдет на Jumbo. Они по 400 CV дают. Все по 400 это 1200 CV. Четвертый человек скажет, я зайду на амбассадор, и мои партнеры купят амбассадоры. То есть по 500 CV. Три человека, 500, 500 и 500. Это будет 1500 CV. И дальше идем. Пятый человек, давайте вот базисные купят, это 300 CV. Шестой человек, шестая ветка, Зайдет на Супримы. Это будет 900 CV. Седьмой на Джамбо. Джамбо, мы помним, дает по 400 CV. Это будет 1200 баллов. И Амбассадор 1500. Девятый человек с базисных 300. Десятый будет бизнес строить на Супримах. Это 900 CV. Одиннадцатый человек будет 1200 давать вам. И... 12 на амбассадорах 1500, да. Я считаю, здесь только баллы. И люди заходят с разных пакетов. Давайте посчитаем, суммируем. 300 и 900, 1200 и 1200, 2400. 3900. Здесь вот, я считаю, 3900. И здесь у нас получается... Триста, тысяча двести, две четыреста тоже три девятьсот. здесь три девятьсот и здесь тоже три девятьсот. Правильно, тысяча двести две четыреста три девятьсот три девятьсот баллов три девятьсот CV. Слаживаем. Э, сколько у нас получается? Три девятьсот. Надо калькулятор. 3 900 умножить на 3 то есть 11 700 мы набираем в таком случае а план у нас смотрите 4 500 то есть мы суммарно набрали 11 700 то есть мы перевыполнили свой план и стали с в этом случае нам компания выплатит 1500 долларов даже если посчитайте если так. все зайдут на базисный пакет все зайдут на базисный пакет 36 человек кто-то 3600 до да? немного мы не добираем до плана 4 500 но будут и большие пакеты покупать, и средние за 2 месяца. То есть, понятно. И если просчитать вот в деньгах, что это получится, став сапфиром и все зайдут на маленькие пакеты. Смотрите, первую линию я только посчитаю, комиссионная. 25, вторая ветка 100, третья ветка 200, и четвертая 250. 250. Пятая ветка 25 долларов, шестая 100 долларов, седьмая 200 долларов, восьмая 250 долларов, девятая 25, десятая 100, одиннадцатая 200 и 250 долларов. Давайте вот посчитаем 25 и 100. 125, 325. 525. 575 умножить на 3. 575 умножить на 3. 575 умножить на 3. 1725 долларов вы заработаете только комиссионных. Плюс у вас будет э, э, так, так 11, э, 10 циклов плюс это будет 350 по циклам и плюс 1500 вот давайте посчитаем 1725 плюс 350 по циклам и плюс 1500 бонус от компании 3575 скажите вот кого бы устроило 3500 сколько 75 3575 за два месяца сделать эту работу. Как делать работу, мы будем разбирать. В следующем видео я расскажу, какую работу нужно конкретно делать. По сапфиру понятно, да? И давайте следующий статус у нас. Следующий статус у нас будет Сапфир 25. Это Сапфир должно быть 12 специалистов. 12 специалистов и 25 циклов за 1 месяц. Сработать должно. План. Нужно набрать план. Вот. Компания дает нам план, чтобы получить бонус. У Сапфира 25 должно быть 10 тысяч CV, командных баллов. И в этом случае будет бонус, вот здесь бонус, 3000 долларов, помимо всего маркетинг плана. Помимо маркетинг плана, друзья. Даже если взять 25 циклов, то это за один месяц, вот смотрите, бонус циклы получится. 25 умножить на 35 25 циклов 25 циклов умножить на 35 25 умножить на 35 875 долларов ну и плюс в предыдущем месяце там будет ну, 5-10 циклов пусть это же в первом месяце а во втором месяце ну, пусть 10 циклов еще 350 долларов и по маркетинг плану где-то за личную работу вы получите, ну, пускай э, комиссионные я напишу с первой линии, пусть, ну, 1500 долларов пускай будет, 1500 долларов. И сложить вот эти суммы, смотрите, сколько человек зарабатывает, плюс 3000 долларов бонус от компании, плюс 350, так, давайте, 3000 долларов бонус плюс 875 плюс 350 и плюс 1500 ну, где-то что-то неправильно посчитала но 33 875 3 875 плюс 350 цифра неплохая была Плюс 1500. Ну, Где-то порядка 6000. 5725 долларов за 2 месяца. Хорошая цифра. Следующее берем статус. Сапфир 50. На сапфира 50 план нужно набрать 15 тысяч баллов и в этом случае компания выплачивает 4 тысячи бонус. Сапфир 50 это тот же человек, который делает специалистов, специалисты 12 штук за 2 месяца январь-февраль и по Маркетингу вы где-то еще заработаете порядка 6 тысяч долларов. То есть это минимум. 10 тысяч долларов по маркетинг-плану можно заработать. Здесь вот 4 тысячи долларов бонус. Тоже делаем сапфира и товарооборот 15 тысяч CV. И следующий статус... Давайте пропишем его. элит сапфир. Это у человека, у которого есть 12 специалистов. И в одном месяце должно сработать 100 циклов. 100 циклов. В этом случае компания выплачивает 6 тысяч долларов. А план, должен быть план. По товарообороту у нас 25 тысяч CV. Все. Вот таким образом все работает. Единственное, хотел показать еще такой момент, как правило 35%. Например, вы стали сапфиром Апфиром. Вот, и вам с каждой ветки по плану будет считаться только 35%. Вот здесь, с каждой ветки. Например, попался активный человек, здесь он подписывает людей, большое количество здесь. И 35%, от 25 тысяч, только засчитается в квалификацию. 25 тысяч, процентов это 7 500 7 500 баллов с одной ветки только вот с этой ветки 7 500 если допустим эта ветка вам принесет 10 тысяч баллов 10 тысяч себе то только засчитается 7 500 вот это только правило одно поэтому лучше строить много веточек вот 12 веток спонсорских и помогать им каждому делать специалистов. Пойдет глубина, кто-то будет глубину работать, кто-то активно будет работать, кто-то придет, станет специалистом, будет потребителем, кто-то одного человека подпишет, нужно будет помочь ему второго подписать обязательно. И таким образом идет товарооборот. Я думаю, я все пояснил. Под этим видео будет условие этого промоушена, почитайте внимательно. И давайте, кому нужны деньги Вот такие Элит Сапфир, я посчитал, да, приблизительно Но я вам скажу, что это будет Если сделать Элит Сапфир, это будет порядка 15 тысяч долларов По маркетинг-плану За 2 месяца вы заработаете Все, подписать Сделать 12 специалистов в команде Сделать с ними такой товарооборот 100 циклов Да, работа тяжелая, но она выполнимая вот. Я желаю вам удачи, выполняйте промоушен, а в следующих видео мы будем разбирать, для тех, кто примет решение, участвовать в этих промоушенах, мы будем обучать, рассказывать, показывать, как достигнуть этого статуса и как выполнить эту работу. Все, всем пока.